Ну что ты мог, а кто ты, трава откуда? Я укроп. Да нет, как башкир какой-то. Нет, я укроп. Да, ну, это Укроп. Что там? Укроп, укроп. Свина шо укроп там? Свина укроп Меня слава зовут. Славой зовут. Вы же любите Славу, да? Да ты где-то в Уфе или в Казани, блядь, живешь? Да нет, нет, я в Украине живу. Я слава, да. У меня Украина вся знает, каждый раз кричат слава. Я по акценту слышу, что ты какой-то... И что, товар. акцент, что именно в Украине э, хохлы, что ли, только живут, что ли? Не, но вот, у нас ну, тоже вот. есть эти тюрки, но они отличаются от российских. Российские, они на монголов похожи. Да, да. А ваши уже, блядь, там это, да, между хохлами скрестились и диграция началась, да? Не, но... но турки, турки что, на казахов похожи, блядь? Турки, турки похожи. Я не знаю, турки на кого Уж я их не видел. Нет, ну, ты точно на, на не а покой. вы кто? А вы кто? кто? Вы? Я да. да. Ну и как вам ваша... Ну как? В я боюсь. Все свет Что? Свет дали? Да, есть свет. А почему чайник на этом стоит? На табуретке? А я на квартире снимаю. А, боитесь, да? Да. Понятно. Ну, если Военный... вы боитесь, этот координат то оставьте мне. Я передам, российская армии, придет, вас освободит от фашистов, нациков. Да. А, мне нравится здесь жить. Бомжевать, блей. типа, да. Ну, каждому свое. То, как мазохист, так и живет. Тогда. Ваш... А Россия себе? мне не нравится. Что там в этой России, блядь? Все чурки, нахуй. Ну, вы будете хохлом в России. Что тут такого? Все эти, блядь, буряты, нахуй, якуты, нахуй. А они вам что сделали? Хачи, хачи, эти кавказцы. Что они, они что сделали вам? Они просто мне не нравятся. А вы, зачем вам должны? Они нравиться? Вы толерантные, что ли? Вы себе мужика ищете, что ли? Ну, я не люблю этого азиатского. А вы нацих, нацих, да? Получаете. Тогда нацист. Да. Да? Мы тоже, мы тоже когда-то с Азии вышли, да, постепенно. Вы же, вы, же, вы же нацист, получается, да? Если вы не любите. Ну, это нормально. Люди не... Кто-то неграм не переваривает. В Казахстане вот неграм не переваривают. Ну, знаете, это же нацизм называется. Вот. Ну, вот я с, с многими из Казахстана, они негров не переваривают. Ну, каждому свое. Или... Казахи Или... вообще люди такие, блин, где хорошо туда и бегут. Да, а мы постоянно, мы тоже с Азией, постоянно воевали с Азией, но у нас люди как-то азиатов не, не любят. Ну, понял, понял. Нацизм у вас процветает. Ой-ой-ой, хорошо. Понятно. А этот фашистов? Фашистам как относитесь? Немцам? Америкосам как? А у нас их нет. Почему нет? Их много у вас? Нет. Контрактников много у вас? Не знаю, не видел. Ну, вы не видите, конечно, вы же дома сидите, не уходите. А у вас кушать есть? Я... Но... я знаю, что испанцы покрестили индейцев. И индейцы сегодня христиане. А в Америке индейцы просто выбили нахуй. Просто вырезали, их там вообще нету. Потому что по репуританам они вообще не нравились. Это сатанисты. Понятно. Ладно, а вместо... я, я побежал дальше. Историю не хочу слушать. Нет интереса.